с днем влюбленных. Кто несет свои там кости Через окна ко всем в гости, голый мальчик с бородой И вооружен стрелой? А на этой стреле яд, Люди счастье и отрад. Кому она проникнет в душу, Тот перестанет мир весь слушать. Того и сердце, и душа К страсти несется, не спеша. Так вот, морозный зимний день как пин, Бокалы виски наливай Балкона на двери открывай Пускай хотя под одной ногой В твой дом войдет парень ногой За щедрости всех угощений Подарит радость наслаждений Поверьте уж, ему не лень Дарит любовь в свой светлый день Да, такой он Валентин Бодрит, как терпчик кофеин Он идеальный женишок которому и посвящен стишок.